этот график успешного трейдера и активы самые лучшие О, где самые лучшие? лучшее я этому учу ребят все очень просто все вот секрет раскрыт